Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях продюсер Юлия Лебедева. Здравствуй, Юлечка! Всем привет! Вот. Я хочу начать нашу беседу с того, что, как я выяснил, ты с недавних пор увлеклась таким направлением, как стендап, в смысле сама выступаешь. У тебя вот вчера, если я не ошибаюсь, было очередное выступление. Такой вопрос, почему тебя увлекла вообще эта тема? Я всегда обладала неплохим чувством юмора, вот, и как-то начала смотреть разных комиков знакомиться с ними, в том числе с зарубежными, с нашими, и не только те, кто выступает на ТНТ, совсем нет, и с достаточно независимыми ребятами, с их творчеством начала знакомиться, и на самом деле решила тоже попробовать себя в этом направлении, ну, потому что стендап, на самом деле, это такое дело, что ты можешь с любого возраста начать этим заниматься, ограничений совершенно нету. А скажи, а вообще есть такое понятие, как женский юмор? Или это условное разделение, это э, даже так э, некорректно вообще делить, так же как литературу, на женскую, мужскую? Или все-таки есть какая-то специфика в женском юморе? Вот изнутри, скажи, как ты чувствуешь это? А, ну, изнутри я чувствую это то, что все равно э, логика, мужская, да, отличается от логики женской, да, мне кажется, и в каких-то шутках, в каких-то историях она все равно тоже присутствует, да? но э, есть общечеловеческие вещи, над которыми, мне кажется, э, ну, могут посмеяться, как даже если это женщина или мужчина, без разницы на самом деле. Просто есть взгляд на какие-то вещи, условно, мужской, и есть э, взгляд э, женский на, на, на какие-то вещи. А скажи, вот у меня такой чисто технический вопрос. Я знаю, что э, обычно э, вот эти... Шутки или какие-то истории, это домашние заготовки. А есть какая-то возможность импровизировать на ходу, когда даже ты уже, у тебя есть какая-то история, но ты э, ее рассказываешь каждый раз по-новому, какие-то добавляешь детали вот в плане импровизации? Или это, как знаешь, как домашнее задание выучила, вызубрила и рассказываешь на зубок? Вот расскажи про, про эту часть. Ну, на самом деле, есть вообще э, очень разные виды стендапа, да. То есть, если посмотреть расписание стендап-клубов, например, да, есть разные форматы, в том числе форматы импровизации. Mm -hmm. То есть, это вообще без всяких да, готовок комики выходят на сцену и на заданную, ну, на заданную тему импровизировать начинают. Вот. Ну, соответственно, на самом деле, зависит от формата, да, то есть... Ты проверяешь свои шутки на открытых микрофонах, так сказать, как, как вчера, например, были, да? то есть и смотришь, какие шутки заходят, какие не заходят для зала, и пытаешься их докрутить. Вот. Есть такое понятие у комика, как comedy body, то есть это человек-соавтор, по сути, с, которыми, с которым вы добиваете шутки, ну, то есть пишете весь этот материал. Вот У меня тоже такой человек есть. И, собственно, вот так происходит. И последний вопрос по этой теме. По поводу Дональда Трампа. Это правда была или это такая была шутка? Потому что я так и не понял, честно говоря. По поводу интервью. Что ты брала интервью у Дональда Трампа. Потому что да. это можно понять двояко. Нет, это, это совершенно правда. Когда я работала на телеканале 360 Подмосковья, ну, до еще ребрендинга его я ездила на мероприятие Мисс uh, Вселенная». Uh, я как раз-таки не дорассказала эту шутку, у меня закончилось время. Uh, вот и, соответственно, на все вопросы господин Трамп, какие бы ему не задавали, про экономику, про бизнес, uh, про сам конкурс, он говорил. It's amazing evening, I love you. Вот, собственно, я хотела закончить как раз-таки uh, выступление тем, что прошло столько лет, а ничего не изменилось. It's amazing. And I love you тоже. So Посыл залу сделать, и вот как-то так. Хорошо. Ну, оставим теперь эту тему. Поговорим о твоих новых каких-то проектах. Я знаю, что ты сейчас занимаешься Ютьюбом, током и так далее. Вот расскажи об этом немножко. Да, ну, соответственно, я очень-очень долгое время работала на телевидении, да. И, соответственно, поняла, что, наверное, Ютуб он ближе для креатора, потому что здесь можно реализовать совершенно разные свои начинания, и, в принципе, если уж говорить про бюджеты, то бюджеты на YouTube-проекты сейчас выделяются гораздо больше, нежели чем на телевизионные порой. Вот. И, соответственно, сейчас у нас... Есть такая небольшая задумка с моими соратниками, с моими коллегами, которые также занимаются Ютубом, социальными сетями, сделать проект, ну как сказать, чтобы Ютуб был доступен, да, например, не только для тех людей, которые могут очень большие деньги потратить на реализацию, да, там на задумки не просто там посидеть, поболтать, интервью записать, да, а вообще на реализацию разных YouTube шоу в более качественном формате, но при этом э, не такие затраты, чтобы были, как у многих многих шоу, которые сейчас идут на YouTube каналах. Это история, наверное, для начинающих блогеров, это история для малого и среднего бизнеса, которые не могут себе позволить какие-то огромные бюджеты на развитие больших YouTube-каналов, но при этом хотят качественный контент. Это будет такая интересная блогер-студия «Трансформер» где можно будет записывать свои YouTube-шоу, вот. и, соответственно, это небольшое креативное агентство, которое будет помогать в этом начинании для всех, кто хочет этим заняться. Вот такие мысли у нас есть. Ну, это очень хорошо, тем более, вот я сейчас о себе подумал, я тоже, можно сказать, начинающий блогер, несмотря на мой солидный возраст. Это было бы очень, кстати, Потому что действительно все всегда упирается в бюджет, потому что бывают какие-то задумки такие, но понятно, что это очень важный такой социальный проект, чем вы занимаетесь. Скажи, пожалуйста, а вот насчет ТикТока, что ты хотел хотела рассказать, я знаю? А, насчет ТикТока я считаю, что на самом деле, ну не то, что я хотела рассказать, вообще мне кажется тоже это достаточно популярная сейчас площадка да, для размещения контента, в том числе не только для блогеров, но и для бизнеса. Вот. И, соответственно, мне кажется, сейчас как-то еще маловато, маловато бизнесменов обращает на эту площадку внимание. Она, между тем, приносит очень большие хорошие аудитории, если это смешной какой-то и классный контент. Но там если я знаю, ограничения. Сейчас увеличилось или все равно минута пока остается максимальный формат? <связычный> да, минута, максимальный формат. Но на самом деле, чем как-то короче да, ролик, и когда он сразу очень цепляет, то, конечно, аудитория лучше это воспринимает. Да. да а и... Который сейчас в ТикТоке, мне кажется, даже 60 секунд, это достаточно большое время просмотра. Но мы сейчас такое время живем, быстрое, что действительно, кажется, минута это очень много. Если насытить ее, чтобы каждую секунду менялся кадр, то понятно, как у нас криповое мышление. Вот, и в конце я хотел сказать все-таки тебе два слова сказать, почему я решил тебя пригласить, потому что вот на днях буквально появился твой вот этот пост, который вызвал, как всегда, массу эмоций по поводу того, что ты считаешь, что тебе не нужно давать никакие советы, ты живешь так, как считаешь нужно. И мне это очень близко, потому что у нас, особенно в Фейсбуке, очень много советчиков, очень много людей, которые знают лучше тебя, какая тебе нужна прическа, как тебе нужно жить, с кем тебе, с кем тебе нужно общаться. Просто это вот такое сейчас повальное течение. Поэтому я тебя благодарю, что ты открыта для общения, что ты можешь отвечать на разные вопросы и не стесняешься этого. И мне очень близка твоя Позиция, хотя у многих есть вопросы, но это, как говорится, к ним вопросы. Я на этом с тобой сегодня прощаюсь. Я надеюсь, что мы с тобой еще поговорим о твоих новых проектах. Я тебе желаю успехов! Прежде всего, сейчас вот в стендапе, потому что я вижу, я посмотрел кусочек. У тебя есть потенциал, но еще, как говорится, есть над чем работать. Всего а -а -а. тебе доброго, и до встречи. В эфире я, кстати, дам под э, вот этим э, видео обязательно ссылки на, на твой э, канал в э, Инстаграме, чтобы люди просто посмотрели тебя. Да, Всего да, доброго, да, до свидания, да, успехов. Да, спасибо. Пока-пока. Да.